Видео еще не стал брать, потому что там, там при регистрации я там еще смеюсь. В смысле? Когда? Ну, Какая За разница? Я же все равно это записал тоже. Или ты хочешь этот момент вырезать? Да, а мы смеялся? можем это все как-то. Так, так ты все равно ты... можешь сделать... его вырезать. А какой я думаю, ты по-моему, счастливый. Представляете? Ну, Нет, Я не знаю, делают, конечно, что да. Да. Умерло, что еще не умирать А где не не Я не не давай закончить. Его это. А. Ты нету, во-первых, я так подозреваю, а либо ждать, на, да, здесь рядом. Так вот здесь какая-то кнопка есть. Кнопка? Да, Нет, знаю, Кнопка, кнопка есть, она показывает а уровень будет? заряда. Можно вот. Внизу. Ну, что? Да. Ну, он полный сейчас. Он должен автоматически сразу выдавать. Блин, во -во -во. вот сейчас зарядка Вы идет. что ли, я вышел? Значит, да, надо нажать, да? Надо, да? Да, нажать и держать. Согли так остановили, как завтра, что не я так и знала, я не что ты не А я что-то... Я знала, что тебе тут будет. Я сам туда смотрела, человек продумает деньги. это бывает один раз в жизни. ничего страшного. Так, сам. один раз в жизни? Как это Давайте, там, ну, самое лучшее, да, там. Ага. Один раз в жизни, потом она родит, на выпишки тоже подъяли, на, выход, на мне, ненужных, страшных, непонятных. Ну, давайте. <ты>. Ваши <У Маша>, эмоциональные эмоциональная Так, за то, чтобы все было хорошо, блин, что вы. Много не лей мне. Давай пьюсь еще. Подержи mm. пока еще там рядом. Василия, с... <Пьюется>, я уже. Подержи рядом с ним стакан. Давай. Знаете, что мне на видео не понравилось на этом? Что там лицо у меня такой семь? А, свет. Освещение просто. Ну цвет можно поменять цвета. потом уже, по, да. при редактировании видео это все. Да, ну, не очень. Можно его подрезать. Но нормальный, хороший фотограф и видеосъемщик делает сразу все хорошо, а не с помощью потом фотошопа. Ну да, мне вот так. А мне, за знаю, такие деньги полношек серые, там серые. То есть, иными словами, оператор был из него никакой? Короче, он пусть за полцены нам отдаст видео, потому что оно ужасное. А за остальную полцены мы сами его отредактируем. Тогда можно использовать то, что я снял. Но оно все равно такое. У нас своем, мы его смонтируем и сделаем намного лучше. Бутылку надо разбить на вне. Я на видео санала телефон, и она И можно будет видео смонтировать с водками вместе, и в общем даже будет... Потом сюда устроимся, угу. с тобой. С тобой <с <nervous> да, что Хорошо, -то, -то? сжимаем. Надо было все таки песню заказывать. «Но только ты, рыба моя!» Я вам верю, не вы... нужно. Я чуть не умирала. Возьми тоже, ich... Подожди, вот держи бутылку, возьми тоже бутылку, только там где кольцо. Ну, чтобы ваша по кольцам быть. А, так. Наливаем. Постановочные фото. То есть будут фото, вы, вы знаете, как их снимали. Давайте поздравляем вас. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! давай Нет, в даже, в сайт? в нет. даже у нас вас пока не ходите, смотрят, где, извини меня, а скидочка. А если бы нас пациентов нечаянно на кассе не сделали, да давай завидим. Мы будем все это говорить. Почему? Почему? У нас кризис, у нас свадьба в <с> самый кризис. Нет, просто был выбор, да? Ну, оно на партии, да? Можно было подтверждение. Вчера, да, да, мы походу еще пьяные с нашими людьми, не переживились. Мы да, да, да, По скайпу да. да. да, не сделали, конференцию. М? Какую конференцию? Ну, мы, ну, все, мы все, хотели... Ну, такую. Такую. Чей-то. Чей-то? Не за ну, Чей-то, может быть, это просто? Я сошла, там У меня телефон подключился. Ну, в общем, Мы могли бы сделать скайп-конференцию, транслировать это в режиме реального времени. Когда? Что? Свадьбу? Ну, сейчас? Могли Потому бы, что могли. мы до этого, когда были, там не было ни телефона. Да, ну мы с вами с вами с вами с вами с вами связь ловит плохо, поэтому вряд ли с вами с вами с вами с вами с вами с вами с Поздравляю вас. вас ваш опять же. с вами раз друг да. Да. Спасибо. Да. Мне кажется, наоборот, облака спустили, вместо того, чтобы расселиться. То есть, а если бы они бы, Всегда есть такая штука. Когда обрабатывают облака, они ну, как бы развеиваются, а потом, после этого, через последующий день, сильный ливень. Или типа, вчера, да, и сегодня, наверное, и сегодня бы типа, это было бы. Или Я почему говорил, вода, да, она не зарегистрировалась. Либо она должна упасть, или вот, но, но Субордин. мне казалось, что это как раз обработку сделать. А И, что, мне кажется, что сразу вот солнце дышает, морд можно сделать. Морк нет, щепляет. Глажит 100%. Видно, что 100% <с Sarge> там все на ясно. Можно? Я Давай я тебя снимаем. Меня? Давай. Какие <св creating> твои ощущения? <связи> <связи> Какие <связи> мысли? Что ты думаешь насчет всего происхождения? Зачем мне об этом думать? Зачем вообще думать? Смотри. Вот там дождь идет. Думать не вредно, думать полезно. Ну иногда, да. Вот здесь мост. Нет, нет это точно не так и не, не думаю. Человек по определению всегда свободен. Это состояние души скорее, чем какой-то юридический это... момент. Даже да в тюрьме можешь... можно сидеть и считать себя свободным. Чувствуешь? Что изменилось? Я чувствую... Что... О есть, что а... ну, а, Я думаю, у Маши теперь а, будет, как сказать, не будет поводов... Там, нервничать или что-нибудь еще. Mm. В общем, да. То есть она будет теперь уверена в светлом да. будущем. Да, да, да да появляется уверенность. даже ощущение. Так же, как договор. То есть, когда с человеком договариваешься, ты не можешь предугадать, что будет в будущем. Это лишь дает ощущение уверенности, да? но это не дает никаких гарантий. Дальше проверяется только на практике. Дальше начинается жизнь, продолжается. Даже год. Вот в этой сессии. Будешь ее целовать. Ярослава, тебе на больше всех идет. С белой ты тоже Смотришь я. Чего же Чтобы я не хотел, я бы не хотел. Скажи не жалеет. Ваша похоже, наверное, выдержу. Но вот девочек не мощно. Это начало, так представляешь, когда будет беременность. Эти сцены тебе мне просто так вот. Как я и думаю, что с этим делать? Маме оспаривать 29 месяцев. Девочкам, которые не замуж, Оля, курят сигареты? Оля, я с тобой. дружу Это, Это надо я просто, будущий, я, не... я просто будущий президент. Это нельзя такого нет, нет нельзя. В архив надо оставить. На всякий случай.